всем большой привет сегодня будем готовить очень вкусную тыквенную кашу с молоком в духовке лучше всего делать ее в горшочках тогда каша получается как из печи но можно использовать и любую другую огнеупорную посуду список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика а также в описании под видео приятного просмотра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 200 граммов пшена промываем горячей водой 5-6 раз, пока вода не станет полностью прозрачной. Затем берем два горшочка емкостью 750 миллилитров и раскладываем в них резаную тыкву. Распределяем поровну промытое пшено.